Алло. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Так, ну что, начнем, помолять. Угу. Значит, вопросы сразу озвучивайте будем по порядку их прорешивать. Угу. Ну вот то, что я писала, первоначально иск был от банка по карте угу. и те но ну, не претензии, а те возражения, которые в суде были выставлены, она ни одно не удовлетворила, даже многие не выслушала, обрывала на полусловие. И в самом завершении судебного вот этого заседания, тогда пришлось встречный иск, он заранее был подготовлен, и встречный иск зачитала, она его приняла. Сказала, что на подготовку, чтобы банк мог ответить, дается два месяца. Это заседание назначено на 4 февраля. А, а что из возражений она не приняла и почему вы говорите обрывала на полусловие, почему вы не э, заставляли ее слушать? Как вот это все происходило? Но сначала, изначально, те документы, которые в пакете были, пакет документов, подготовка к суду, там возражение, отвод судье на предоставление документов, какие она должна была предоставить, она тоже возражала. Вот, и... А из какого пакета вы документы все эти готовили? Так, я сейчас скажу... Да. У меня есть в ВКонтакте группа, называется «Правовед... Правовед кредитом нет. Там Сергей Турков, он организ... ну, как бы организовал эту группу, и они за вступление в группу подарочные пакеты вот эти давали. По суду, потом там по приставам и по банкам. Сранно хотелось бы посмотреть на все эти моменты, но в любом случае как бы это время будет занимать. Сейчас будем хотя бы по верхам все это пройдемся. Значит, я не знаю, что за документ, но, который вы требованием предъявляли. Есть определенная форма, по крайней мере, у меня, как это требование должно выглядеть, и на которое они не смогут никак не ответить. Ну как бы это уже другая тема. Вопрос такой сразу на засыпку. Вы мои консультации слушаете, смотрите, изучаете? Да, я их все скачала, они у меня все есть полностью. Даже скачали на компьютер? Да, все полностью. Ничего себе. Ладно, последние три, четыре, пять, вы изучали их? Последние, вот которые в самом верху даются, да? Да, они у меня в обратном порядке выстроены, чтобы последние открывались первыми. Да, я их не изучала, но я их прослушала. Одно, которое вы тогда отправляли, первый раз, когда мы с вами общались, вот, по-моему, 86-й и 87-й там были. Я один даже законспектировала, и вот на, на основе его я, ну, как бы пыталась так себя э, судебное заседание вести, но я была там одна, у меня со мной никого не было. Я тоже всегда хожу в суды один, как бы, это не принципиально, э, кто э, присутствует, кто не присутствует, потому что все присутствующие в судах должны молчать, они являются слушателями. И там группа поддержки как таковая, вот я вам сейчас экран показал, видно мой экран? Вот, вот в этих двух консультациях подробная инструкция, как себя нужно вести. То есть все последовательно, если выполнять, суде просто деваться будет некуда. Но как бы они есть, вы еще раз их прослушаете, вот эту 86-ю, 87-ю, прям под запись, проконспектируете, и все это нужно так делать. И составить соответствующий документ для того, чтобы можно было это реализовать под каждую под каждый механизм описанный мной в этих двух консультациях нужно составлять заранее документы определенные по той технологии которая здесь рассказывается давайте теперь ближе к делу непосредственно что у вас по вашему вопросу Значит, на да. следующем заседании у вас будет рассмотрение вашего иска встречного иск встречный о чем? встречный иск о том что я им выставила требования чтобы они предоставили документы в встречном иске там сказано было так что договор не был заключен значит мне вот эту как бы этот шаблон сбрасывала галина галина сотникова И вот я по нему составила образец чтобы банк предоставил ну, все документы, как они должны быть, по закону, заверенные правильной печатью, чтобы бухгалтерские документы все предоставили. В обосновании иска там было указано то, что договор не заключен, по вине банка то, что было написано заявление, как подано заявление на предоставление кредита, там в частности кредитная карта. Вот. должен был составиться еще договор от банка. Вот. Этого договора не было. И судья приняла этот встречный иск и сказала, что вот два месяца надо на подготовку. Я теперь, э, надо подготовиться, что, как себя там вести в этом заседании, потому что даже не представляю, как вот теперь дальше. Ну что вот смотрите, да, как да. бы по иску сейчас я вам не смогу даже сказать, потому что, ну, вот вкратце вы обрисовали моменты, вот смотрите, самое главное, 56-я статья Гражданского процессуального кодекса говорит о том, что каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, которые она излагает в своих исках, возражениях, требованиях, вот, поэтому нужно все эти моменты А, можно вопрос? Да, да, да. Перед, вот оно будет четвертого заседания, перед заседанием, вот сейчас неделя, надо будет э, сходить, допустим, и посмотреть, э, какие-то документы банк уже им предоставил, или он просто придет на заседание, когда будет заседание, там кто-то от них будет или не будет? Конечно, чтобы... нужно написать ходатайство, прямо сейчас через сайт суда отправить его. Вы подключены к системе... Как это называется? Ну, единый этот портал. А госуслуги? Госуслуги, да. Где-то когда-то подключала, да. Ну вот, желательно восстановить все эти данные. И через госуслуги у вас есть на любой суд, когда заходите, самая слева колоночка <coughs> и самая верхняя на синем фоне написано «Подать процессуальный документ». Угу. Вот смотрите, 56-я статья. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, которые она ссылается, как на основании своих требований возражений. То есть, если вы пишете в иске, что того-то не было, договор не заключался, еще вы должны это доказать. Но, насколько я понял, ваш иск строится на том, что у вас это все отсутствует, и, соответственно, вы требуете от банка предоставить эти доказательства в суд. Правильно? Ну, вот, получается так, да. Получается так. Ну, вот смотрите, вот как бы ошибка людей, тех, которые не являются специалистами в гражданском процессе, и начинают закапываться в дебри туда, то есть хотят участвовать в полной мере в процессе, заключается в том, что в сложных ситуациях они просто не смогут вывести определенные правовые моменты, раскрыть их в полной мере, где-то отстоять свою позицию. Вот вы говорите, что на первом судебном заседании судья не давала вам говорить, то есть вы, получается, свое возражение до конца высказали, правильно? Отвод, который вы заявляли, не до конца его дочитали, она ушла в совещательную комнату, правильно? Ну, от, вот она выслушала. Выслушала. Она, да, она не, не выслушала. Там было заявление такое, что судья обязана поступать по законодательству, не нарушать э, права. А что этим заявлением вы хотели? Э -э ну, чтоб она по закону. Все поступало по закону. Это тоже ну, как бы в шаб шаблонах было. Ну как бы этот ликбес абсолютно как бы неуместен в судах. Этот документ может присутствовать приложением, но даже его озвучивать не нужно. Это как бы само собой предполагается это делать. Любой документ, который вы сдаете э, в суд, он должен иметь какую-то просительную часть или требовательную часть, mm -hmm. чтобы оно, чтобы по нему было определенное рассмотрение, и суд выносил определение. Которая вы через призму 225 статьи, если вы слушали 86-87 консультации, можете уже раскручивать о законности или незаконности принятия того или иного решения. Еще раз, прямо сейчас мы закончим с вами консультацию. Садитесь и прослушивайте внимательно. Читайте вот эти законы, статьи, которые я показываю. И именно через вот эту позицию вы должны вести процесс самостоятельно. Заявляйте ходатайство определенное, то есть в рамках уже у вас будет э, объединенный процесс, то есть вопросы будут рассматриваться совместно и иск банка, который был предъявлен вам на сумму и э, ваше ваш исковое заявление. Соответственно вы должны будете сегодня же подать, сколько у вас времени сейчас по местному времени? Ну сейчас у нас уже 6 седьмой. Шесть седьмой. Значит, в любом случае через интернет, через газ правосудия подавать ходатайство на ознакомление с материалами дела снятия фотокопий. Есть такое? Да, у меня есть такие образцы. Фото, видео видеокопия. Обязательно должно быть указано снятие фото, видео видеокопия. Отфотографировали, начиная с корочки. Вот Открываете вот лист дела, где написано «Дело, номер». И фотографируйте так, чтобы весь лес был виден полностью и края, чуть-чуть стола было, чтобы видно была нумерация в стороне. Сразу откройте материал дела и посмотрите. Если дело не пронумеровано, значит тут же скажите об этом секретарю, скажите прямо здесь нумеруйте сейчас. Я не могу фотографировать дело. Как я могу сослаться на какую либо из документов в деле, если нет номера? Потому что вы будете какие-то возражения свои делать, вы могли, можете сказать, на листе дела таком-то, то-то. Это отсутствует, это не по закону, это то-то. То есть обязательно номер нужен, должен быть номер листа дела. Это все должно так, быть, быть угу. пронумеровано и э, перечень, э, список этих страниц должен быть на, на первом листе, в справочном листе, все это должно быть указано. Сфотографировали все это дело, после этого взяли, включили на видео камеру и пролистали все, что вы сфотографировали, все видео оставили себе в архивах, фотографии в отдельную папочку развернули в читаемые варианты, чтобы у вас было все готово на случай, если мне, допустим, дать это все почитать в будущем, или еще какому-нибудь другому специалисту, или самому исследовать де дело, потом уже нормально, чтобы не крутить, не вертеть, желательно камеру, которую вы будете фотографировать, или что это будет, телефон, не крутить. Вот положили один раз дело, один раз выставили фотоаппарат в одном положении, в каком-то, вот, и начали все это дело фотографировать, а потом в процессе, чтобы вы могли, допустим, все фотографии с копом взять и повернуть так, как нужно. Но это все технические моменты, чтобы как бы для облегчения изучения дела. Все это изучаете, смотрите, прислал ли банк что-то или нет. Соответственно, если на момент, допустим, сегодня вы отошлете, завтра же с утра позвоните и спросите, могу ли я ознакомиться с делом. Вот я по интернету отправляла, вот у меня исходящий номер зарегистрирован, там все сразу приходит. Такое-то через газ правосудие, ну можно не с утра, часиков <къем> так в 10, в 11 пока они все это получат, они скажут, да, приходила, приходитесь, знакомьтесь. Либо скажут, через три дня, например, в наших судах, как минимум три дня должно все это проходить, прежде чем приходить туда знакомиться. Неважно, когда они скажут, в тот день приходите, знакомьтесь, фотографируйте, изучайте. Если ничего из банка не поступало, никаких возражений, доводов, то, соответственно, в процессе судебного заседания, как только первое появится... Кстати, что за банк? Восточный. Что у вас за город? Шушинская, Красноярский край. Еще момент. Я делала запрос в налоговую по открытым закрытым счетам. Мне пришел ответ. Там вас точно не фигурирует нигде. Отлично. <сосвязь> у вас есть форма, где прописано, что банки обязаны предоставлять в налоговые органы информацию об открытых, закрытых счетах? <сосвязь> Физически нету. Я знаю, я слышала про это, но. Документы... Вот обратитесь к тем людям, с которыми вы решаете вопросы, чтобы вам эту информацию дали, чтобы вы могли это все в документальном варианте, в тексте изложить на бумаге и к этому документу приложить э, ваш э, ответ с налоговой. Но это не просто как бы повествование или утверждение, а должно это быть в виде ходатайства, допустим, об исключении из материала в дела ненадлежащих доказательств или признание их э, как бы сейчас мы посмотрим здесь вот относимость допустимость вот признание недопустимыми доказательствами вот обстоятельства дела которые в соответствии с знакомым должны быть подтверждены определенными средствами доказания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами соответственно у вас там наверняка есть выписка по счету в материалах дела правильно есть, ага. Что еще из финансовых документов там есть? То, что они платили госпошлины. Так, банковских вот этих, где дебет-кредит, нету. Ну там и распечатка полностью, как, как по платежам внесения, когда платежи были внесены. Что распечатка вот. по платежам пользования картой, правильно? Да, и все. Там практически документы ни о чем. А карта написана на карте, что она кредитная или какая, что за карта? Карта кредитная, да. Вот. И все, вот вопрос тогда возникает, вот если судья задаст вам вопрос. Вот Распечатка. Что это? Ну, в принципе, по большому счету, если я за... судья задаст вопрос по выписке по счету, у вас, есть... у вас должен быть документ о том, что выписка по счету не является документом строгой отчетности и не может служить доказательством чего-либо. Да, у меня есть этот, но я его тогда, по-моему, не распечатывала. Вот нужно его распечатать и оформить не как информационное письмо, а как ходатайство о признании недопустимым доказательства доказательства и названия. Если это выписка, допустим, по лицу, значит, выписки по лицевому счету лист сделан номер такой-то, такой-то. Это в названии должно быть. А потом пошло обоснование. Такое, что э, по исковому заявлению, э, допустим, Ростовщика, э, Банк Восточный, э, в качестве обоснования э, искового заявления к иску была приложена выписка по счету. Лиц дело такое-то такое-то. Данная выписка не... и пошло весь расклад по выписке, что она не является документом отчетности, все у вас есть, что она не может служить доказательством чего-то либо. Потом на основании изложенного прошу признать выписку по счету недопустимым доказательством на основании вышеизложенного и исключить данное доказательство. Ну вторым пунктом из материалов дела исключить из... не из материалов дела, а из разряда доказательств. Вот так. Написать это ходатайство и все это дело озвучить, чтобы она принимала решение, выносила определение. Соответственно, если вы еще раз просмотрите, я сейчас повторюсь немного, она должна будет вынести определение, либо удовлетворить ваше ходатайство, либо отказать в нем. Третьего не дано. Если она скажет, я буду рассмотреть это ходатайство потом, когда, допустим, буду принимать решения... Да, оцен... она так и говорит постоянно, да, да. Ну, тогда что вы должны делать? Можете мне сейчас рассказать? Она ж не просто это говорит. Вот она удаляется в совещательную комнату при принятии таких решений или выносит определение без удаления в совещательную комнату. Единственное, когда она удалялась в совещательную комнату, это было тогда недоверие судье. Отвод. Было... Да, отвод. Она удалилась, я пришла, не приняла это, и все. Вот смотрите, то есть вы заявляли хоть одно ходатайство? Да, я только, наверное, неправильно сделала, что об исключении вот этих документов неправомочных в одном ходатайстве, их, наверное, каждая надо на каждое делать ходатайство. Вы имеете право заявлять ходатайство сколько угодно раз, но на каждое на исключение каждого доказательства в отдельности, свои основания. Если вы хотите исключить из разряда допустимых доказательств э, выписку по лицевому счету, у нее свое обоснование про вот то, про которое мы с вами говорили, что выписка не соответствует, не может, это ДТП, Это ее основание. Если вы хотите исключить из материала дела копию кредитного договора из разряда доказательств у него свои доказательства вы должны доказать что копия 70, 64 статья через призму 64 статьи суд не имеет права выносить решение основываясь на копиях что 72 предполагает возврат оригиналов документов а банк этим не воспользуется, что 132 обязывает банк приложить э, к исковому заявлению оригиналы документов, и, соответственно, суд должен исследовать именно оригиналы документов, чтобы можно было при необходимости провести экспертизу, если это нужно. То есть вот таким моментом выстраивать весь диалог с судом, и, соответственно, для того, чтобы исключить из разряда допустимых доказательств копию кредитного договора у него своя, Э, мотивировочная часть, которую я сейчас только что обрисовал. Если мы хотим исключить из материала в дело допустим там график платежей или же э, еще один момент, э, банк вас уведомлял э, до судебного заседания, до вообще всего процесса о том, что они прекращают с вами действия, требуют возврата полностью по кредиту, ну, как называется, досудебная вот эта вот работа банка была с вами, досудебная претензия к вам была, Бумажно не было, были звонки. Звонки, вот, соответственно, договор, который... А там по звонкам, ой, по письмам, по-моему, предоставлена, сколько они корреспонденции отправляли, вот это вот было. А сами письма предоставлены? А нет, только бумажка, что от такого-то числа такое-то отправлено было, такого-то, такое-то, ну, как... Что это за бумажка, почтовая или ихняя? Ихняя. Вот, соответственно... Есть определенный порядок, досудебный порядок урегулирования спора. Сейчас мы забьем вот здесь в гражданском процессе. Вот мы открываем. И здесь мы смотрим. Защита прав группы лиц, приказное производство, банкротности. Вот, ищем споры о взыскании. Обязательных платежей санкции, споры при изучении договора, споры расторжения договора. споры при измене, расторжении договора. Вот, договора. То есть, соответственно, у вас пример такая. Кстати, что они взыскивают? Они взыскивают полную сумму по кредиту или только часть какую-то? Полную. Полную. То есть они забирают все и расторгают кредитный договор. В исковом заявлении их есть в просительной части расторгнут кредитный договор? Нету. Нету. Ну, как бы это уже печально. Поэтому. Неважно. В любом случае, здесь вот она, порядок гражданского кодекса. Часть вторая, статья 452. На нее тоже нужно и можно сослаться. Что мы здесь смотрим? В этой части второй. Порядок изменений или расторжения договора. Досрочное взыскание денежной суммы по кредитному договору – это уже изменение условий кредитного договора. То есть они хотят все здесь и сейчас. А соответственно, часть вторая требования об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор, либо не получение ответа в срок указанных предложений или установленных законом либо договором, а при его отсутствии в 30-дневный срок. То есть они обязаны были предоставить доказательства того, что они выслали вам досудебную претензию что вы ее получили обязательно в установленном законом порядке. И, соответственно, только после... Если этого момента нету, и если есть это нарушение, и э, нарушен досудебный порядок урегулирования спора, то тогда э, такое э, исковое заявление должно быть оставлено без рассмотрения. А вот будет вот это судебное заседание, да? Там также надо будет отвод судей делать, также исключать из материалов делать вот эти ходатесты каждая, да? Каждая, да. да, но отвод не сразу. Зачем нам сразу? Мы уже заявляли отвод. Вы отвод по каким а, основаниям да. заявляли? То, что она не предоставила документы. На саму себя, правильно? Да, да. Значит, нужно будет сразу начать судебное заседание с того, что заявить ходатайство о предоставлении информации о суде, самом суде. А Я делала запрос. Куда? Там, в Сам суд, председатель суда прислал э, бумажку, что я тогда писала, чтобы они указали, когда был создан суд и предоставили те федеральные законы, на основании которых он был ну, образован, организован. Пришла очередная отписка, что якобы Суд был организован в таком-то году на основании такого-то федерального закона. Я запрос делала в налоговую о нашем районном Стоп, Стоп, стоп, Но, э, Почему отписка? Если там было сказано, что суд был образован на основании такого-то закона в таком-то году. А там закон предоставлен. А я в интернете смотрела, это общие законы федеральные. И когда через налоговую делала запрос, чтобы они ИНН, ГРН, по нашему этому районному, он относится к краевому департаменту Красноярску. И сделали выписку по этому департаменту. Там районы наш суд не вставлен. Нет его не фигурирует. Там. Совершенно верно. Значит, вот эти все до воды нужно вложить в ходатайство. То есть делается ходатайство его можно даже назвать ходатайство требования есть определенный перечень законов обязывающий суды предоставлять эту информацию я так полагаю у вас его однозначно нету этого перечня и сейчас я вам в качестве бонуса его подарю так нормативка Так, так, так, так, так, постановим. Так, так. так а как же я его обозвал? Так, наверное, как будто разные. Так, давно я его не дам. Так. Я его делал отдельно, специально для того, чтобы оно была документом. Ладно. Сейчас мы найдем его по-другому. Вот мне тоже был процесс один, правда, по административному делу, поэтому там нужно, ну это не важно, это при, люб... при любом раскладе, там вот эти законы, они все идентичны. Вот, хотели меня наказать за участие в несанкционированном митинге. Я вот тоже на суд пришел и говорю, я хотел бы знать, кто вы такая. Ну, там документы ваши, полномочия, там удостоверения. Она говорит, назовите мне хоть один закон на основании которого я должна вам показать свое удостоверение. Я говорю, да, ради Бога. И начинаю читать. У меня там список полторы страницы этих законов. Я только половину прочитала, она такая хватит. Достает удостоверение, отдает мне в руки. Поэтому если правильно все организовывать. Да, чтобы правильно организовывать, надо знать как. Надо, надо знать как, нужно иметь... Э как бы смелость доводить до конца все эти моменты, несмотря на что и вопреки всему, потому что судьи очень хорошие психологи. Они знают, в какие моменты можно там заговорить, отвести в сторону, сбить человека с мысли, там еще что-то такое, то есть нужно четкую линию свою знать и гнуть до конца. Поэтому дома готовиться надо к этому, чтобы готовым приходить на заседание. Немножко не подготовишься и все. А на все случаи, чтобы быть готовым, нужно знать гражданско-процессуальный кодекс, как отче наш. Или хотя бы приблизительно. Я там видео ваших смотрела, где рассказываете, что надо раз читать, два читать, три читать, четыре. И прям чуть -чуть до автоматизма доводить, чтобы понимать. Ну. Неверная постановка до автоматизма. Я там рассказывал всего лишь о четырех чтениях. Автоматизма никакого не должно быть. Должно быть понимание. Так. Вот я писал. Требования к Ничепуренко. И здесь мы пишем. Требования. Вот, должностное так, Так, так, так, так, так. Это не обязательно вот отсюда как бы можно начать шапку свое вот отсюда в соответствии статью такое-то и пошло вот это все статьи закона кстати так что это такое а это ж по-моему как раз и есть требование вот это я могу вам наверное, полностью чтобы куска не было Сейчас мы... Вот так вам можно... Просто свои данные вставить? Да. Только за место заявления нужно написать ходатайство. И номер свой поставить. Ну, придумать там, к делу там все. Потому что когда вот требования и обращения в процессе в самом нету, заявление тоже оно как бы звучит как констатация каких-то фактов. А нам нужно изъявить просьбу. То есть суд рассматривает по факту в рамках КПК только ходатайство. То есть мы должны просить прогибаться, прогинаться перед ними. Но с другой стороны, если мы здесь напишем ходатайство, а здесь это еще и покажем, что это еще и требование, не просто мы просим, еще и обращение в рамках закона об обращении граждан. Как бы, вот это будет более такое о предоставление сведений. И каждый документ у нас должен быть номерной. Вот мы в прошлом процессе вы сдавали какие-то документы, они все без нумерации шли. Легче потом общаться, что такого-то числа мной было заявлено ходатайство, номер такой-то, лист сделан. Отлично. Все тогда отлично, чтобы ссылаться, чтобы не описывать о чем. Вот, ну, здесь исправите под себя все эти моменты. А это как раз про отсутствие суда. То есть все, все вот эти моменты, все про суд в порядке, как она создана федеральным законом, требую сообщить мне номер, дату, силы вступления федерального закона. И то, что было, да? А? И то, что с налоговой ответ пришел, что якобы они относятся к департаменту. А, а... это можно приложить. Э, с налоговой ответ то, что они относятся к департаменту, не, не обязательно. А есть налоговый ответ об отсутствии регистрации э, этого О, суда? Нет, там... нет, я когда запра... вот пришла, и запросила, говорю, мне надо про наш суд. А... Такого суда нет. И предоставили вот это, что э, наш суд, он относится к этому департаменту якобы. А отдельно он у нас не отмечен. Они на словах сказали, а документа такого нет. Ну а что они дали? Какой письменный ответ они дали на запрос? Они дали раз, распечатку по вот этому департаменту по Красноярскому. А там я посмотрела, у них нигде наш суд не обозначается. Выписка из этого как, ну, значит, значит, нужно было обжаловать их действия. Они ж не дали ответ по факту. Не дали. Если не дают ответ, то все, значит, нужно было привлекать их к ответственности. Запрос какой был? О конкретном суде. Э выписку из ЕГРЮ на него дать нужно. Если ее нет, значит, они должны были дать ответ, что ее нет. Все, вопросов нету. Но если они не дали этого ответа, соответственно, они виновны. Они нам дали выписку про судебный департамент. Зачем нам выписка про судебный департамент? Правильно? Она нам не нужна. Соответственно, если они не ответили на вопрос, значит, нужно было их в том числе и через суд привлекать к ответственности. Там штраф незначительный, там 10, там сколько там, тысяч, но не важно. И потребовать от них ответа. Значит, ладно, бог с ней, нас эта выписка не интересует. Нас интересует, мы сюда будем прикладывать ответ председателя суда. Понятно. А и написать приложение, вот здесь сейчас я открою документ, здесь вот нету приложения этого... Больше ну соответственно если захотите оставить вот эту шапочку вверху, вот, вот соответственно здесь тогда нужно будет в калантитами извините название. название здесь тоже убрать уполномоченный там ну как бы ну свои координаты все поставить здесь тоже по мелочи а здесь вот написать перед требовать а, после требовательной части вот мы требование написали здесь вот написать приложение При, приложение и э, к этому приложению написать формальная отписка вот так формальная отписка ненадлежащий надлежащий ответ председателя дателя ну и вашего суда Сюда вот такого-то. Соответственно, здесь еще нужно будет тогда описать эту отписку, э, описать про нее. Здесь вот э, в адрес... Э, написать... Живого человека. И дальше. Иоф, имя, отчество, фамилия, а не наоборот. Да, да, я знаю. В адрес живого человека можно даже написать через запятую. Гражданина СССР. Далее человек. Из организации, называющей суд. Приходят письма из... А, так, так, так, так, так, так. Из легальности. Дальше. А, Такого-то числа. Здесь пишем дата мной в адрес организации на имя написать а его написать именно фио председателя суда Скобочка это я не надо писать что председателя суда она поймет что это он было подано обращение с требованием обращение с требованием предоставить ну и можно даже вообще вставить просительную часть какая там была предоставить информацию информацию о реквизитах закона реквизитах закона на основании которого была создана организация с наименованием ну и как ваш тут называется Слушаю, наименование суда Дальше опять пишем дата. Мной получен ответ. Опять Фио в скобочках прилагается. в котором информация не предоставлена. Вот так прям не можно и оставить. Заглавной. Не предоставлено. И все. Вот так можно и оставить. И пошло дальше в соответствии, пошло весь расклад. Вот можно вот эту шапочку отделить, вот как все было. Дальше все идет как по тексту. В конце э, на слоне требую сообщить, сообщить мне. Так, да, да, да, да, да, да, да, судебная система, При, приночи указать, вот, надлежащим образом заверенный ответ по существу. про а его надо счет завершения приобщить к материалам дела и указать свое дело, uh -huh. вот все, это будет ходатайство и приложение, формальная отписка, ненадлежащий ответ председателя вашего суда с уважением, ну это уже там по, по желанию, как там все эти, ну, я всегда так ставлю эти все моменты, все. Соответственно, она должна будет рассмотреть это ходатайство, <coughs> вот это ходатайство в будущем даст возможность обращаться в Европейский суд по правам человека вне зависимости от того, какое решение будет, потому что она не предоставит информацию, нет такого закона. Соответственно, если мы смотрим Европейскую конвенцию, смотрим... о защите прав и свобод человека статья человека статья право на справедливое судебное справедливое судебное разбирательство открываем смотрим каждый смотрим каждый случай за т за за за так вот имеет право на справедливое, публичное разбирательство в разумный срок независимым и беспредельным судом, созданным на основании закона. Видно? Да. Если суд не создан на основании закона, а вот в этом документе, который вам сейчас скину, четкая мотивировка о том, что считается созданием на основании закона, все вот эти статьи, но ну, я думаю, у вас это есть, правильно? Раз вы требования подавали или нету? Ну, я по шаблону писала, который мне скидывали. Я посмотрю, я сверю тогда с вашим. Таких моментов, как правило, мало Вот каких-то обычных шаблонов Даже вот этого шаблона мало Нужно доигрывать каждое ходатайство до конца До логического конца Мордовать ее по полной программе То есть мы будем идти к вот, вот к этому Созданному на основании закона Наш суд не создан на основании закона И сейчас, вот в следующем процессе Вы начнете с того, что начнете строить базу для обращения в Европейский суд. Вне зависимости от того, что вы сможете доказать, не доказать, мы показываем, что любое решение этой организации незаконно, даже если мы трижды неправы сами. Для того, чтобы мы могли иметь эту возможность, мы должны протаскивать вот эту позицию во всех инстанциях, начиная вот первое, в которой мы есть, потом в апелляции, в касации, Верховный суд, главное не пропускать все эти моменты, и потом писать заявление на этом основании в Европейский суд. И на этом основании потом можно будет тормозить исполнительные производства, то есть это будет еще один существенный козырь, который многие упускают, но который нужно вкладывать просто, чтобы иметь на будущее. Если вы на каких-то иных стадиях сможете отыграть процесс этот и или на, на стадии исполнительного не платить там, или еще что-то, хорошо. Но если нет, всегда будет вот эта возможность, если, конечно, не пропустите сроки обжалования во всех инстанциях и пройдете до Верховного Суда все эти моменты, то все это будет. Так вот, вы заявляете вот это требование. Судья должна разрешить вот это ходатайство, которое мы здесь подпишем. Сейчас мы почему-то оно осталось без вот этого шапочки. Копировать. Вставить. Здесь тоже. Здесь напишем вот, вы возьмете это э, ходатайство, оно должно быть разрешено в соответствии с 225-й статьей ГПК РФ. Я, честно говоря, уже устал повторять. Стоит ли вам рассказывать про 225-ю статью и технологию? Я, а? я, знаю, я знаю, я слушала, я еще раз прослушаю вашу... Вот, Соответственно, нужно будет после этого, как только она вынесет э, определение, вот, э, она, допустим, от... а, что? Она, она должна же будет определение после каждого ходатайства выносить? Смотрите. Удаля... Она удаляется в совещательную комнату. Определения на заявленные ходатайства могут выноситься и без удаления в совещательную комнату. Это право Она... суда. Она должна секретарю сказать, что вынести определение. Или как это должно Нет. быть? Мы заявляем ходатайство. Она заслушивает, заслушивает мнение других участников процесса, если они есть, и после этого выносит определение. Сейчас мы, допустим, напишем разрешение ходатайсти. И она прямо об этом говорит, что я вам сказал предъявление по этому ходатайсти, да? Она говорит, суд определил. И э, заказывая э, объявляет, что он определил. А если она этого делать будет, вот как обычно, что потом определение вынесет, это уже... Получается... Вот написано, ходатайство, мы заявили ходатайство. Мы заявили ходатайство, любое ходатайство должно рассматриваться. Вот написано, по вопросам связь разбирателя разрешается на основании определения, все, после меньше. все, определение должно быть вынесено. Вот, соответственно, нужно контролировать этот момент. Если она начнет забалтывать, да, это не нужно, еще что-то такое, можно сказать, я вам заявила ходатайство, будьте добры, огласите определение. Потом, как Здесь только она огласила определение, мы заявляем ходатайство секретарю, еще раз ходатайство, просим огласить протокол судебного заседания в части вынесенного определения по заявленному ходатайство. Что секретарь записала у себя там на черновиках где-то, что она, как она, она определила, пусть... Она сейчас не пишет, у них какая-то система записи, аудиозаписи, и она не пишет, она сидит просто около, ну, ну, около компьютера, там ноутбук у них. Неважно, вы обращали на это внимание? Да, я вот видела последний раз, нет. когда было написано. Нет, устно обращали И... на это внимание или нет? Что секретарь не писала ничего. Обращали внимание суда на это обстоятельство, что секретарь не ведет протокол судебного заседания. Нет. И я вот не знала про это. Я просто заметила, ну вот что... Вы видите, что я сейчас какую статью открыл? А, 230 е Что такое Гражданско-процессуальный кодекс? В двух словах, в одном слове. Что это Библия такое? Библия для нас. Что? Библия для нас. Не для нас, а для судей. Это Библия для судей, которую они обязаны исполнять буквально до последней заседой. запятой. Вот мы смотрим. Протокол судебного заседания при совершении отдельно-процессуального действия вне судебного заседания. Протокол составляется в письменной форме для обеспечения полноты составления. Про суд может использовать стенографирование, средства аудиозаписи, иные технические средства. Uh -huh. Вот она первая статья. Если секретарь не пишет протокол судебного заседания, мы можем заявить отвод секретарю, понимаете, в чем? не всему составу суда, а именно секретарю по вот этим основаниям. Мы заходим, мы начинаем все протокол, сказать, извините, а в чем проблема? Что секретарь у нас тут слушателем или что она делает? У -у -у. Она скажет, а она вот у нас такие технические средства, сразу откроем статью, я что-то не поняла, каких технических средств. Вот первая часть составляет всем заседанием. Вот. Второе предложение, протокол состоится в письменной форме, а уже потом дополнительное для обеспечения полноты суд может использовать, может использовать стенографирование, там, средства аудиозаписи иные технические средства. Но вот она, это императивная норма, понимаете, императивная, это значит обязательная, не подлежащая толкованию, обжалованию и обсуждению диспозитивное это когда мы можем предлагать какие-то иные варианты а императивно нет других вариантов вот написано протокол составляется в письменной форме и где протокол составляется протокол составляется в судебном заседании в письме все других вот А если или это при совершении отдельно процессуального действия вне заседание, секретарем судебного заседания. Вне заседания. То есть, если судья выезжает, то есть, нужны провести какие-то следственные действия, куда-то что-то посмотреть. Ну, например, допросить э, тяжело больного, который не ходячий, а нужно его допросить. Это, конечно, нонсенс. Никогда судьи не ездили, но это допустимо. Выехать куда-то и осмотреть на месте какие-то доказательства. Я не говорю суди... эти дела по кредитным делам, там однозначно такого нет. А в гражданах, это же гражданский процессуальный кодекс, то есть там гражданских дел много разных. То есть на место выехать, осмотреть доказательства, которые нельзя притянуть в суд, допустим, дом какой-то осмотреть или еще что-то. Все это делается на это называется иные процесс... отдельные процессуальные, вне судебных заседаний. То есть, что мы выделяем? Протокол составляет в судебном заседании секретарем судебного заседания и протокол составляется в письменной форме. Все. И дальше пошло в протоколе в протоколе указывается на использование секретарем судебного заседания аудиозаписи иных технических средств для всех хода судебного заседания. Носитель аудиозаписи приобщается к протоколу. Понимаете? Не может. Если судья скажет, что да, у нас так все нормально, там, скажет, вы что, издеваетесь, что ли? Вот так нужно прям ей сказать. Это что у вас здесь за цирк? Вы что себе позволяете? Есть нормы закона, которые предписывают вам вести себя определенным образом. Четко берем статью 230, где об этом говорится. И если, допустим, вы как судья поддерживаете, что секретарь будет сидеть и бить баклуши, и не вести протокол судебного заседания, значит, я вам обоим заявляю отвод. Потому что протокол судебного заседания не ведется... По факту. И если вы придете с кем-то, то вы можете зафиксировать, еще два человека, вообще было великолепно, чтобы этот факт зафиксировать. Что у вас на прошлом судебном заседании протокол не велся. А тогда, извините меня, с какого перепуга у вас в деле появляется протокол судебного заседания? Ну, сказали, там какая-то программа, она все записывает и выдает, и может готовый протокол. То есть распознавание речи, наверное, у них стоит да. И, и... Да, да, стоит. да, да, это, да, это, да. На... Ну, замечательно, но я еще раз вас э, э, показываю. Все я есть, поняла. Судебное составляется в письменной форме. Какие бы у них там волшебные средства не были, секретарь обязан сидеть и строчить там и списывать десятки листов бумаги для того, чтобы реализовать э, положение Гражданского процессуального кодекса. Все поняла. Дальше э, лица участников изделий, представитель вправе ходатайствовать об оглашении какой-либо части протокола, о внесении в протокол в свете обстоятельств, который не считается существенным для дела. То есть как это происходит, как вот эта вот часть, как мы ее реализуем, если там э, сидит вот этот компьютер и записывает все, что мы говорим. Да никак. А в нашем случае мы заявляем ходатайство об оглашении какой-то части протокола. Да, машинка все пишет, пускай пишет. Как она, секретарь гласит какое определение вынес судья. Соответственно, если секретарь, а наш секретарь записывает наши слова, соответственно, судья вынесла определение, а секретарь ну, какое-то слово два там пропустила, чуть-чуть смысл исказила и зачитала нам определение судья. Мы скажем нет. И что мы сделаем тогда? Мы говорим мы хотели бы внести в протокол сведения, которые имеют существенное значение. А какие существенные значения? Что вы, судья, только что вынесли определение и указали то-то, то-то, то-то, а нам секретарь гласила то-то, то Не указала вот это вот два слова, которые в корне меняют а, всю... Да, да. Да, да, вот он в чем смысл. Соответственно, мы должны фиксировать эти моменты. Соответственно, если секретарь этого не делает, отвод секретарю. Шахер нахер пошла нахер. Зачем ты здесь вообще нужна, если машинка все делает? А секретарь, по факту, физическое лицо человека является беспристрастным э, статистом того процесса, который проходит, потому что она подписывает протокол судебного заседания, фиксирует все эти моменты. И, соответственно, когда мы э, вот эту вот бумажку э, сдаем туда, судья рассматривает э, все эти ходатайства наше ходатайство, выносит определение какое-то, она может не удаляться в совещательную комнату, а сразу огласит определение здесь, суд не обязан вам ничего предоставлять и типа вам ничего не даст. Были такие случаи, когда мне судья в лицо прям говорила, что я вам ничего не дам, все, делайте, что хотите, вот так, соответственно, то есть это считается определение, то есть она отказала в удовлетворении ходатайства, не мотивировав ничем. И, соответственно, тогда включаете 86-87 и ну, смотрите, где я рассказываю. Но я повторюсь, это опять 225-я статья mm -hmm. ГПК, где должно быть все четко расписано в определении. Сейчас мы Четко должно быть написано, что состоит содержание определения суда, что есть в определении. И вот пункт пятый. Мотивы, по которым суд пришел к своим уронам. Если суд нам не предоставляет эту информацию, а она не сможет физически предоставить, соответственно, выносит определение, не соответствующее требованиям закона, мы через 156 шестую статью... 156-я... Это председательствующие судебном заседании. Вот она, председательство судебном заседании. Второй пункт, второе предложение. Случаи, возражения, кого-нибудь участника, процесы относительно действия председателя, Эти возражения заносят в протокол судебного заседания. Председательство дает пояснение. Мы задаем вопрос, то есть мы заявляем письменные возражения. Мы должны это все уже подготовить. Я как 86-87 рассказывал сейчас, можете, можно сказать, пророчеству по вашему судебному заседанию. Если вот вы будете вести все эти моменты таким образом, у вас такая ситуация сложится. И соответственно, вы... После того, как вам будет вынесено определение соответствия революциям закона, который вы проверите, оно не будет соответствовать. В нем будут отсутствовать мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, а будут отсутствовать законы, на суд руководствовался. Они будут, соответственно, вынесены под протокол без удаления в совещательную комнату. Там просто э, будет фраза отказать, допустим. И все, вы должны не А Отказать. Почему? Соответственно, спросите, а почему отказали? А судья скажет, я не обязан вам отвечать на ваши, а вопросы. Было, да? ваши вопросы. А тогда вы скажете, хорошо, тогда я прошу секретаря под протокол судебного заседания зафиксировать возражение относительно действий председательствующего. Письменное возражение уже подготовлено. То есть вы знаете, что она так ответит. Соответственно, вы уже письменно подготовьте, что судья а, вынесла определение не соответствующее требованиям закона, которое не соответствует 225-й статье а, в определении отсутствует мотивов и ссылки на закон, который суд руководствовался. То есть это заведомо неправосудный судебный акт. То есть суд... Судьей такое-то совершено уголовное преступление, предусмотрено статьей 305 Уголовного кодекса Российской Федерации, вынесение заведомо неправосудного судебного акта или иного судебного решения, а определение является судебным актом. А неправосудность заключается в том, что не исполнены императивные нормы 225 статьи, то есть не указано определение мотива, по которому суд пришел, и законы, на котором суд ссылался. То есть по факту этот документ не является определением, а является самовольным, самоличным, желанием мнением или еще чем-либо судьи который не имеет права э, реализовать его таким образом для чего и придумана 225 статья соответственно мы э, возражаем относительно таких действий председательств и в соответствии со статьей э, 156 э, требуем э, э, требуем в случае что... председательства что... возвращается дать разъяснение относительно своих действий. В частности, ответить на вопрос, какими нормами руководствуется судья, совершая уголовные преступления против правосудия. И все, и замолчать. После того, как отследить, чтобы секретарь все это зафиксировал. Ну и так сказать, да, давайте свои пояснения, мы ждем. Чтобы эти ваши объяснения были записаны в протокол судебного заседания. То есть вы сейчас совершили уголовное преступление. То есть я буду добиваться того, чтобы отправить вас на дегустацию баланды. Места не столь отдаленные. Потому что вы преступник. Вот. Все, уже вы реально, можно смело называть ее преступником. Соответственно, да, я называю вещи своими именами. Сейчас вы совершили преступление, я об этом сделал в соответствии с 56-й. статьей. возражение. Прошу вас дать свои пояснения относительно ваших действий. Она, она может сказать, что я не буду ничего пояснять. У меня были такие случаи. Просто в наглую не буду ничего пояснять. Все. Тогда у нас есть, тогда у нас возникает железобетонное основание заявлять отвод uh -huh. председательствующему. И все снова здорово, с самого начала полностью расклад. Что такого-то числа о судебном заседании мной было заявлено ходатайство об предоставлении информации о том суде. Так, тут у меня указано на шестую статью, есть или нету ссылки на конвенцию. Неужели нету? Так, это все требования, требования. Здесь на конвенции, по-моему, нету. Вот желательно сюда еще конвенцию притянуть за уши, чтобы показать, что конвенция имеет приоритет над действующим законодательствами. Соответственно, по-моему, я в начале где-то писал. Так, так, так, сейчас... А, а, да, во... Так, так, так, так, так... Нет. Не указывал я этому. А, у меня же там был административный процесс по административному кодексу, поэтому... А кон... Хотя нет, конвенция тоже должна быть в любом случае. Да, сюда я не воткнул конвенцию, но желательно притянуть сюда конвенцию, указать, что в соответствии с конвенци... Почему мы все это делаем? Мы все это делаем, потому что в конвенции написано, что судом создан на основании закона. Именно поэтому мы требуем... У суда вот этого всего, то есть в отводе можно указать. Суд вынес на, на наше ходатайство, э, совершив преступление, вынес заведомо неправосудный судебный акт определения, в котором отсутствуют мотивы, то есть отказал нам в предоставлении информации, не мотивировав это ничем, э, не указал ссылки на законы, которым руководствовался, соответственно совершив преступление. После того, как мы заявили, сделали заявление, возраж, относ, э, это надо все письменно делать, и, и возражение относительно действий председательствующих. После того, как мы сделали э, письменное возражение, относительно действий председательства, еще потребовали от него разъяснения отказался в разъяснении соответственно все вот эти обстоятельства являются основаниями для применения статьи 16 части 3 и конкретно указать чего вот сейчас 3 наличие так иные обстоятельства там было, да, да? Да, да имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в объективности и перспективности. А какие иные обстоятельства? Да все вышеперечисленные, то есть отказ предоставить информации, вынесение заведомо правосудного судебного акта и прочее, прочее. То есть все, вот это вот мы делаем, отдаем ходатайство э, от, об отводе делаем. Соответственно, судья удаляет совещательную комнату, э, выносит определение об отказе в удовлетворении ходатайства, потому что если она удовлетворит ходатайство, ну фактически признает все совершенные преступления. В любом случае откажет и продолжит процесс. После того, как она откажет, мы уже подаем ей готовое и требуем приобщить к материалам дела заявление о преступлении. В рамках статьи частное определение здесь должно быть. Так, это у нас 140. Так, это не то. Сейчас мы... Так, а вот он, кодекс. Какая же там судья? Частное определение, я не помню, 200, Но, по -по вот она, частное определение, 226. Вот. В рамках 226 статьи мы делаем сообщение об обнаружении признаков преступления. Значит, в случае, если просмотрение дела суд обнаружит в действиях стороны других участников процесса должностного лица, для улица, признака преступления суд сообщает в возрагном предварительного следствия, то есть самостоятельно. Соответственно, мы делаем это заявление за нее, требуем приобщить э, к материалам дела данное заявление и дать ему ход на праве в соответствии с частью 3 статьи 226 по подведенности в компетентный орган для рассмотрения э, нашего э, заявления об обнаружении признаков преступления по существу. Все, отдаем это все, соответственно, это тоже будет ходатайство. Ходатайство будет только в одном ходатайство о приобщении к материалам дела, заявление об обнажении признаков преступления и реализации его в соответствии с частью 3 статьи 226 ГПК РФ. И дальше будет текст описание, что, когда, чего мы делали, нам был отвод, то есть весь этот процесс, механизм, число, подпись, направить в Следственный комитет... Э -э квалификационную коллегию судьи с тем, чтобы судью четвертовать, повесить на площади и расстрелять. Вот, привлечь к уголовной ответственности, вот, чтобы так не утрировано, а четко привлечь к уголовной ответственности по статье 305 УК РФ вынесение заведомо неправосудно-судебного акта. То есть в данном случае определение. На основании всех этих... все вот это законченная процедура. То есть мы взяли одно ходатайство и раскатали его полностью вдоль и поперек через вот такой вот механизм. И так нужно раскатывать каждое ходатайство. Мы должны наводить, наполнить материалы дела преступлениями судьи. Угу. Она, она будет вести, когда судебное заседание, она будет... Э от банка, ну, ну, они должны будут предоставить то, что было в исковом заявлении, да, истребовано у банка. И она должна будет с банка это истребовать. А это должно, она уже это истребовала. То есть по факту подачи искового заявления она в любом случае вынесла определение о принятии к производству Судебное заседание должно начинаться заново, то есть два месяца даны, то есть у вас должно быть сейчас предварительное судебное заседание. Предварительное, запомните, вот откройте для себя ГПК и посмотрите, что такое предварительное. Так, пока я не забыл, сейчас мы вот это дело все сохраним. Так, закрыть, сохранить. Пускай будет так и называться, шапка. Править. И на этом предварительном судебном заседании она либо оставит без движения, да? Есть возможность оставить рассмотрение дела без движения по тем основаниям, которые мы укажем, что отсутствует доказательства, что истец не доказал. основания основание предмет иска нет доказательств. Вот в чем смысл. Вот к этому и нужно давить. И нужно сказать, что ради бога, мы вообще не будем никаких этих э, неследственных комитетов, ничего не будем делать, если вы будете исполнять нормы закона, будете вести закон, как у вас есть возможность сейчас. Мы процесс начали заново. Мы сейчас находимся в стадии предварительного судебного заседания, потому что после подачи мной встречного искового заявления процесс начинается заново, согласно нормам ГПК. Вы обязаны рассматривать все сначала, начиная со стадии... С предварительного судебного заседания. Не может быть сразу открытое судебное заседание. Не может быть. То есть начинается предварительно. То есть выяснение. Что такое, почитайте для себя. Что такое выяснение. Что такое, вот так я скинул шапка. Сейчас открою, еще посмотрим. А не может сказать, что это у нас уже ведется судебное заседание? Ни в коем случае. Так. компьютер глючит. Видите, вот эти красные полоски почему-то. Mm. Что-то вообще печально. Недавно переустановил систему, потерял столько информации. Так, ладно. Про что мы сейчас говорили? Про предварительное судебное заседание, yeah. да? Еще раз открываем ГПК. И смотрим. так, Доказательства представительства в суде. Судебные расходы. Штрафы, процедурные судебные засечения. Судья первая инстанция. Судебный приказ, порядок внесения, исковое производство, определение формы содержания, исковое обеспечение, иска 153. Вот, и назначение делать судебному это назначение. Вот, подготовка, к раз... определение суда, подготовки дела судебного разбирательства. То есть после подачи э, встречного искового заявления вынесено определение, а его принятие по факту определение подготовки задачи, действия, предварительное судебное заседание. То есть вот это все должно быть. То есть вот эти все процедуры должны проходиться сейчас. И в любом случае предварительное судебное заседание идет, а соответственно только на предварительном судебном заседании и больше нигде дальше по процессу не будет у судьи оставить по 220 какой-то там второй, по-моему, статье 200 сейчас. 20 вот основания для оставления заявления без рассмотрения. Вот основания прекращения производства. Вот эти все моменты. Так, основания приостановления производства. Так, правосудие решать какое решение. Вот оно прекращение производства по делу и основания оставления без. Вот эти вот два. Раздела две главы вы должны посмотреть, найти основания по тем документам, которых нет в материалах дела. И через вот эту ломку вот начать процесс с того, что сначала потребовать вот это ходатайство, которое первое. Ага. Показать ей, что мы будем каждое ходатайство через вот такую процедуру проходить. И мне не важно, какое вырисение вынести. Абсолютно не важно. Я буду добиваться того, чтобы привлечь вас к уголовной ответственности. То есть это будет целью моей жизни, потому что вы преступник Вот после того, как она совершит первое преступление. То есть все ходатайся через эту призму. У вас есть сейчас, допустим, отказать в рассмотрении дела, потому что не именно, вот значит, сейчас мы посмотрим. Оно вот, вот этот встречный иск, он привязан к тому, то, что было подано банкам. Да? Конечно, они рассматриваются в совокупности. Вот, допустим, приостановление, вот прекращение производства по делу. Смотрим, основание прекращения, порядок, последствия прекращения. Основание прекращения. Дело не подлежит рассмотрению в первой инстанции по основанию в пункте первом 134 статьи. Смотрим, что это за 134 статья. Отказ принятия искового заявления. Она уже приняла не поскольку так так так имеется вступить в законную силу имеется старший обязательство при отказе судья. мотивированное определение которое должно быть и отказ препятствует повторному обращению так это не то так 134 это значит основание прекращения производства имеется вступив в законную силу Отказ отца стороны заключения мировой имеется, для сторон принята спорами, так, так, так, так, так, назад. Возвращаемся. 220. Порядок последствия прекращения производства по делу производства, так, так, указан суд, тем же не допускается. Еще раз возвращаемся назад. Мы сейчас смотрели основание прекращения порядок основание без рассмотрения. Смотрим это. Основание без рассмотрения. Вот 225 двадцать так, так. Исцом не соблюден, установленный федеральным законом для данной категории дел или предусмотрен договором судебно-досудебный порядок урегулирования спора. Вот про что я говорил. То есть угу. у вас должна быть претензионная форма от банка, он не соблюден. И об этом нужно сказать. Мы у нас, скажи, сегодня предварительное судебное заседание. Посмотрите, что является целью предварительного судебного заседания. Где мы смотрели? Или мы уже ушли оттуда? Так порядок договора. Мы его не открывали, да? Мы сейчас, не открывали. сейчас откроем. Мы только по, по оглавлению прошлись, да? 153. А, так, вот она подготовка. Предварительное судебное заседание. Вот предварительное судебное заседание имеет своей целью процессуальное закрепление. Распорядительные действия сторон, совершенных при подготовке дела к судебному распоряжению, определение обстоятельств, имеющих значение для дела. Одним из обстоятельств является досудебный порядок урегулирования спора. Так, при подготовке судебного разбирательства определенные обстоятельства значительные для правильного рассмотрения решения дела, определение достаточности доказательств по делу исследования фактов пропуска срока обращения в суд исковой давности. Вот, достаточности доказательств. А мы после этого заявляем ходатайство об исключении из материалов дела недопустимых доказательств исключение из числа допустимых доказательств допустим выписки по счету самого кредитного договора если он в копии там посмотреть еще какие документы представлены в качестве доказательств вот что еще предыдущий судебный заседание проводится судебно лично стороны изучается в датой и времени просвидения мог имеют право представлять доказательства приводить до заявлять ходатайство участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференция допускается допускается в... так так так по сложным делам с учетом сторон может назначаться срок предварительного судебного заседания, выходящий за пределы. У меня вот было такое, что мы по полгода сидели в предварительном судебном заседании. Вот. При... Если она удовлетворит все ходатайства вот эти, то не будет основания для того, чтобы э, ну, как бы оставить без движения иск, да? Если что, удовлетворит? Ну вот эти все ходатайства исключит из материалов дела то, то, то, то, то, то и там не будет основания, чтобы уже для иска конечно конечно но э, так она не поступит нужно э, вот самый мягкий для судьи вариант решения любой ситуации это вот оставить вот по э, мы вот смотрели вот, по 222 -й. лицом не соблюден установлен порядок спора по вот этой теме оставить его без рассмотрения и еще э, Заявление подано, не заключено, так, так, так, так, так. Заявление подписано или подано лицом, не имеющее полномочного подписания. Нужно проверить доверенность. Ну, там такие страшные документы. Копия. Даже копии и. Вот, соответственно, да. как судья мог удостовериться в полномочиях. Я тоже разбирал много раз в своих консультациях про доверенности, все вот эти моменты, соответственно. Да, да. У вас вот одно полномочие, вот второе полномочие, основание для оставления без рассмотрения. Производство этого или другого суда то имеется? Так, это не имеется у нас. Имеется соглашение? Не имеется. Стороны, не просивший избирательных отсутствий, не явились. Так, истец, не просивший избирательных отсутствий, не явился. Вот, вот это и вот это второе основание. Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий То есть в данном в нашем случае э, истец не предъявил доказательств о легальности полномочия лица, подписавшего данный иск. Вот. Даже если там стоит какая-то живая печать, а нет оригинальной доверенности, если эта доверенность выдана не э, председателем правления всего банка, а каким-то другим лицом, то должна быть вся родовая последовательность э, доверенностей. Вот. Все это должно присутствовать. То есть вот эти два основания нужно указать, плюс те ходатайства, которые мы заявим об исключении из разряда допустимых доказательств и выписки по счету, и самого кредитного договора, и тех остальных документов, которые не предоставили, не оставят шансов возможности э, судье э, рассматривать это дело. Но вот этот самый легкий для судьи э, вариант, то есть если она оставляет без рассмотрения, чем это для вас грозит? Это, возможно, в будущем грозит повторной подачей э, этого искового заявления. Да, Но имейте в виду, в нашем данном случае э, это можно было все отыграть самостоятельно на первом судебном заседании, на предварительном, без подачи встречного иска, если бы вы правильно могли бы судью поставить на место и взять ее за горло. С учетом того, что вы обратились со встречным иском, у вас будет несколько иная ситуация. Суд обязан будет рассмотреть ваше исковое заявление и вынести по нему решение. В этом случае для суди сложно вынести решение, полностью лишающее возможности банк в будущем обратиться с иском. То есть если он удовлетворяет ваше исковое заявление, то соответственно все, никогда банк не сможет обратиться повторно с этим же иском к вам. Вот и она чем... будет делать так, чтобы банку дать возможность, да? Да, но вы, вот здесь уже у вас возникнет дилемма. Если вы психологически видите, что судья пошла на попятную и начинает удовлетворять какие-то ваши ходатайства, или начинает юлить, или там руки трясутся, или еще что, то есть вы взяли психологически и в правовом, э, правовом аспекте вверх над ней, и начали реально управлять процессом, тогда у вас возникнет дилемма. Вы можете сказать, что я могу сейчас отказаться от своего искового заявления и дать вам возможность шанс, то есть оставить э -э -э, то есть без рассмотрения исковое заявление банка по вот этим всем основаниям. То есть самый мягкий вариант. Как говорится, йофт целые целые волки сыты. Но тогда у банка будет возможность как бы пересмотреть всю эту позицию, сформироваться, там подтянуть какие-то документы, все это дело, и обратиться повторно в суд в будущем. Там, это может быть там, через три, через полгода, а может быть и вообще не быть. То есть не посмотрят на все вот эти моменты и как бы отстанут полностью. Может и такой вариант быть. Восточный, как бы он такой, ну как бы опять от региона к региону, все зависит от тех специалистов, которые работают на местах. Вот. А если мы, допустим, не дадим судье шанс и будем додавливать, то есть если мы видим, что реально как бы она уже пасует, и мы говорим, что да, действительно, вы должны отказать в рассмотрении иска к банку, то есть иска банковского к нам по вот этим всем основаниям, то есть оставить без рассмотрения их исковое заявление, но уже есть наше исковое заявление. Вот в чем фишка. Наша. А у нас уже заявлен ряд ходатайств об исключении из разряда допустимых доказательств, как таких как кредитный договор. Он же ж там есть подписанный, да? Ну да, вроде как. Вроде как, похоже. да. Вот. А вы что, не смотрели, не знакомы с материалами дела, не фотографировали их до этого? Смотрела, смотрела. Ну, тогда у вас не должно быть таких сомнений. Это ж ваше дело, вы должны его знать как свои пять пальцев уже к нашему сегодняшней консультации. Соответственно, там подписи вашей нет, а есть… Эм, копия. копия неизвестно чего подпись это собственноручное нанесение то есть там там нет вашей подписи если судья скажет а вот это это не подпись подпись это собственноручное нанесение чернил на бумагу это подпись где там там нет там все на, написано одним текстом то есть это фото э, чего-то неизвестно чего то есть, да это не подпись вообще там подписи моей нет то есть если говорит если вот в этом документе если речь идет об этом документе там нет моей подписи вообще нет ни чьих подписи это просто э, светокопия неизвестно чего рисунка какого-то похожего на договор uh -huh. вот и соответственно вот через вот эту призму все выстраивать и тогда у судьи останется один ваш иск рассматривать если все остальные вроде бы доказательства выбиты мы отдельно заявили ходатайство об исключении допустим кредитного договора с полным описанием почему этот кредитный договор не является доказательством в силу того что он представлен в копиях вторая сторона у нас вообще нет ничего мы и не может быть ничего потому что банк обращается он обязан доказать 64 статью 72 применяем все эти моменты сейчас я вам тогда уже коль пошла такая пьянка еще одну бумажку дам называется она так это что нормативка так вот я, я буквально вот надлежащий заверенной копии документов вот это почитайте сразу все поймете и это можете ставить в основании к кредитному договору по его исключению так Вот. Следующее ходатайство об исключении. Правильно запишите ходатайство об исключении из э, разряда допустимых доказательств, допустим, что там, выписки по счету или сделать такое-то, такое-то, и здесь нужно обязательно указывать, что именно конкретно, когда чего. И расклад весь по выписке по счету. Соответственно, если вы выбиваете из процесса два таких существенных э, доказательства со стороны банка, то получается, что по факту-то выносить. Но имейте в виду, заявляйте ходатайство. Суд может опять отказать, либо сказать, я потом вынесу. Сразу закатываете всю ту процедуру, которую я вам рассказал, по, а ага. по первому ходатайству, вот поэтому по шапке. Все точно так же. Угу. Точно так же. Определение, проверяем определение, секретарь, э, оглашение в части определения. Э, после этого... что мы там делаем. По 156 возражение относительно действий председательствующего, потому что вынесено определение, не соответствующее требованиям закона и требования разъяснить, почему она совершает преступление в уголовном процессе. Что? А как по кругу это отка... пос... Да, по кругу опять да после этого отвод, после отвода сообщения о преступлении. И так по каждому ходатайству все вот это прокручивать чтобы она там ошалела, чтобы она посмотрела на эти материалы дела так со стороны хотя бы виртуальной и просто вздрагивала от того, как это, это дело пойдет там куда-то там в апелляцию или еще куда-то. То есть, то есть она уже сама должна будет желать, чтобы дальше этого кабинета больше никуда ничего не ушло. И соответственно, либо, э, а коль скоро у вас уже заявлено встречное исковое заявление, а мы, допустим, выбьем все основания по банку иска, то она должна будет рассмотреть ваше... Ваши доводы. если там написано, что признать, из какое у вас там требование в исковом заявлении. Что не действительно, что отказать в полномобильном банку в выставленных требованиях. Стоп. Что он там заявлял? Встречное исковое заявление так не пишется. Оно не может быть. Ну, оно формально привязано к тому иску, который есть, но там должны быть самостоятельные требования. что не заключен кредитный договор, а только было заявление на... Вот, вот, что э, у вас э, по факту не заключен кредитный договор, да, там есть такое требование отдельно, четко и недвусмысленно, да. правильно? Да, да, да. Вот, соответственно, она должна будет ответить на этот вопрос. После того, как мы выйдем, сказать, да, скажи, вот у вас остается только один шанс вынести справедливое решение с учетом всех обстоятельств. Но опять-таки, с учетом того, что это предварительное судебное заседание, на предварительном судебном заседании она не может вынести решение. Она может либо оставить без рассмотрения э, банк иска, э, вернее, иск банка, а уже выйти в основной процесс рассматривать.. Э, наш иск на следующее судебное заседание. И там тогда уже мы будем уже к Королю сват, министру по факту мы, если выбили все основания по иску банку, то удовлетворить наш иск с учетом там, тех моментов в суде будет очень легко. Но опять а да. может быть такой момент, что от банка не будет представителя. Может. И вероятнее а, всего так и будет. А как тогда в этом случае там трения же сторон идут? Так и проходит прения сторон, что что вы желаете в прениях сказать, мы повторяем свои доводы, что просим удовлетворить исковые требования нашего иска в полном объеме, а, mm -hmm. а требования банка отказать в полном объеме. И все, вот это все прения, то есть мы поддерживаем наши доводы, которые были там, естественно с прения сторон, после этого скажут реплика какая-нибудь есть и все, то есть можно там в качестве реплики сказать, что а, допустим, если не будет со стороны банка представителя, вот на этом, на предварительном, она может уже полностью вынести решение и дальше не давать ход делу? А, смотрите, какая ситуация. Нельзя а, судьям объединять стадии между собой. Предварительное судебное заседание заканчивается обязательно назначением даты открытого судебного заседания. А, понятно. То есть, вместе они никак не могут. Что она а, назначит? Должна назначить еще... Но нам нужно об этом указать, что находясь сегодня в предварительном судебном заседании, потому что иск был на прошлом заявлен, все это, это как бы заново процесс начинается, и вы об этом должны знать. В ГПК об этом написано. Где у нас ГПК? Я так на память сейчас и не готов сказать точную статью, но вам ее нужно найти. Обязательно нужно найти рассмотрение дела сначала напишем. Дела. с самого начала. Подготовка рассмотрения производится с самого начала. Лета. Что значит рассмотреться с самого человека? Ну, попробуем еще раз так сделать. О, глава 15. Статья процессального кодекса. Не предусматривает возможности параднее срока рассмотрения дела. 64, 54, может быть, да? Только в случае при производят производях окончания по существу, консультации, исследование экспертов, заявление о подложности доказательств. Вот тоже можем сделать заявление о подложности доказательств, потому что копии являются подложными доказательствами. В случае заявления о том, что в деле доказательства является подложным суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представительные доказательства а это нам нужно будет сделать после того как мы сделаем заявку ходатайство об исключении из разряда допустимых доказатель допустим кредитного договора и нам будет отказано и мы пройдем всю процедуру до отводов и сообщения о преступлении в конце мы можем сделать заявление о подложности доказательств потому что через 132 статью и через 67 статью оценка доказательств обязаны предоставлять только оригинальные доказательства и через 72 в том числе а в данном случае доказательство является подложным в силу того что приложено только его копия. и даже не копия его, мы не знаем копия чего там, потому что, возможно, в оригинале оно выглядит совершенно по-другому. То есть копия неизвестного документа без оригинальных подписей сторон на этом документе. Вот, соответственно, можем сделать такое заявление. В соответствии с чем суд уже обязан будет делать какие-то действия свои для того, чтобы нивели, э, нивелировать наше вот это вот заявление. Чтобы как-то оно его. Уменьшить его значимости, чтобы оно как бы не фигурировало дальше. Потому что решение, которое он будет выносить, все это должно отражаться в решении суда. Угу. Вот И так по каждому ходатайству. нам в конце, после того, как мы э, заявим сообщение о преступлении, и потребуем рассмотреть его в порядке части 3 226 статьи, мы должны будем сделать заявление подложности доказательств. Вот, по тем основаниям, которые у нас будут изложены в ходатайстве об исключении из разряда надлежащих допустимых доказательств того или иного доказательства. Все вот это мы должны сделать. Ну все, так более понятно. Так, так. что у нас со временем? Там уже по-моему, все. О, мы уже час тридцать в эфире. Давайте тогда я сейчас попробую, если у меня видеопрограммка сделает все это видео, потому что с аудио вряд ли все это дело, с видео вам желательно все это еще раз просмотреть, и поэтому уже составлять бумажные документы, все это дело прорабатывать. У вас неделька есть, плюс надо сегодня сдать ходатайство, обознакомление с материалом дела, снятие фото, видеокопии угу, и выдача на руке надлежащим образом удостоверенных копий всех вынесенных по делу судебных актов, начиная с определения принятия к своему производству, определения о принятия встречного искового зале Все определения, которые есть, в том числе и протокольные. Да, это прям в пишется, да? Вот это, это прям в ходатайстве, да, и выдача на руки всех вынесенных по делу судебных актов, в том числе и под протокол, прям так и указать, и сдать это туда. У вас сегодня получилась очень, очень, мне кажется, полезная консультация, да. плюс еще с документами, да, Добавлю ее по всем. Более чем достаточно. Ладненько. На этом мы, наверное, попрощаемся. Да. Хорошо. Все. До связи тогда. А, все. Счастливо. До свидания.